club это команда это клуб это сообщество инвесторов где мы будем обучаться сейчас финансовой грамотности но самая главная задача хайп клуба это сохранять команду мы работаем соответственно в инвестиционных а, проектах в, в, в, в в инвестиционных компаниях, где самое главное есть реферальная система. Партнерские программы. Потому что с помощью партнерской программы, вы, даже не имея большого депозита, большого капитала, сможете раскрутиться и стать финансово свободным человеком в самые короткие сроки. Партнерская программа творит чудеса. Самые большие деньги зарабатываются только на партнерской программе. Вы миллион долларов не сможете заработать, даже там вложив миллион долларов условно, да. То есть, ну, можете там заработать полтора года. А можно это сделать с десяти тысяч рублей, да, то есть нарастить свой депозит, заработанных денег, и, соответственно, по партнерке заработать миллион долларов, понимаете, то есть можно это сделать и нужно это сделать, да, то есть и партнерская программа позволяет это сделать, и это уникальная партнерская программа, мы сегодня с вами поговорим, то есть здесь логика в чем, то есть задача какая, то есть еще раз Давайте, что такое Hype Club? Это сообщество, это команда, где мы развиваемся в финансовой грамотности, где у нас будут тренинги, мастер-классы по финансовой грамотности, где мы будем обучать людей построению сети, построению партнерских программ, да, то есть и будем автоматизировать все процессы. Мы участвуем только в тех компаниях, где есть партнерская программа, соответственно, и в чем уникальность нашего клуба? В том, что мы сохраняем команду, в том, что вы один раз в своей жизни построили команду, и ваша команда следует из компании в компании, то есть мы добавляем еще и еще финансовые инструменты, и вся ваша команда переходит за вами. И это получается, что один раз вы построили команду, и эта команда всю жизнь будет с вами вместе двигаться и развиваться а, в рамках нашего клуба, и это очень круто на самом деле. И в рамках нашего клуба у нас появился первый финансовый инструмент – это TRB Инвест Это лучшее предложение на рынке. Самое уникальное, что это предложение еще не раскручено,